I'm <laughs> руководствоваться вот, непосредственно... информацией, взять от него. Это опасно закона на самом деле у должностных лиц полиции Матери... есть определенные полномочия. Сотрудники полиции они должны руководствоваться действующим уголовно-процессуальным законом, который устанавливает, что да, они могут задерживать, но если есть подозрение на то, что конкретный человек уклоняется от призыва, то военкомат сообщает об этом в полицию. Полиция должна немедленно внести эти данные в единый реестр досудебных расследований и начать уголовное производство. Однако... информацию о том, что конкретные люди уклоняются от призыва на воинскую службу, в таком случае полиция может применять определенные меры, то есть объявлять розыск людей или принимать другие возможные способы для того, чтобы обеспечить доставку. Это да, идет конкретный. такой вот рейд, то он, я считаю, и согласно закону также, что это все-таки выходит за рамки действующего законодательства, и, а если выходит, то должностные лица, которые совершают данные действия, они попросту превышают есть, свои Если полиции. сотрудники полиции задерживают, то, пожалуйста, сообщите, по какому уголовному делу вы задерживаете, составьте протокол с понятыми, оформите здесь, как положено, и тогда уже будет понятно. То есть есть уголовное производство, номер его, кто следователь и доставка, Именно в полицию, но не в военкомат. Ну, Вообще по закону есть размыто прописано права военкомата сотрудничать именно с органами полиции. И в принципе, если у них есть конкретный список, они могут сообщить в полицию о том, что вот должно быть тоже официально все, не просто так, кого-то на улице поймали и вручили ему повестку. То есть это должно быть документально. Они должны составить конкретный список людей, которым были вручены повестки, и они не явились, сообщить об этом, об этом в полицию, и полиция должна принимать соответствующие меры. То есть если есть состав преступления, то они должны, конечно, вносить сведения в реестр и дальше начинать производство. Вот Если этого всего нет, а просто-напросто принимаются меры какие-то для того, чтобы человека под каким-то предлогом просто привести в военкомат для того, чтобы там уже его удерживать незаконно, то я считаю, это действие, которое, ну, на которое нельзя идти и можно сопротивляться этому. Вот э, моделируем ситуацию, какой-то парень, 25 лет, грубо говоря, житель Киева с Киевской пропиской, который не служил в армии, вот его останавливают, э, представители полиции и военкомата просят предъявить документы. Что ему делать в такой ситуации? Потому что ну, мы прекрасно знаем, что может там и паника быть, и кто-то может начать убегать. Как не ну, дать? Прежде себя... всего, я бы посоветовал попросить у сотрудника правоохранительного органа, если он такой представляется, да, конкретно фамилию, имя, отчество. Записать ее или запомнить. Помнить обычный человек не может, поэтому лучше каким-то образом записать его данные, номер удостоверения, дату выдачи, кем оно выдано и должность. То есть максимум информации взять от него. Это во-первых. И, во-вторых, надо понимать, что сотрудники полиции имеют право проверять документы у э, граждан на улице только в определенных случаях. Ну, Например, это случай, если э, есть подозрение о том, что человек, возможно, совершил преступление. Э, ну или похож, скажем, на преступника. Э, опять же, здесь должно быть конкретное дело, конкретная ориентировка на сегодняшнюю дату. И, конечно, можно поинтересоваться у сотрудников э, полиции, что за ориентировка, о чем идет речь, и предъявить ему удостоверяющие личность документы. После этого он должен удостовериться э, в личности человека. Если у него нет оснований для задержания, он должен человека отпустить. По сути, у полиции на данный момент есть полномочия остановить любого человека, потому что любой человек может быть похож на какого-то потенциального преступника, либо же на человека, который находится в розыске. Ну, визуальная схожесть, а под э, такие критерии может попасть совершенно любой. И ну, полиция также может ошибаться, как и любой другой. Ну, это, действительно, это действительно так. Если у них есть определенные ориентировки, но, опять же, есть определенный район, есть определенное количество преступлений, совершенных в этом районе. И если действительно сотрудник полиции может заподозрить, что человек похож на человека с ориентировки, то тогда он, конечно, может проверить документы. Однако, задерживать уже он может только в том случае, если у человека документов не оказалось. И на срок не более трех часов для установления личности. То есть в таком случае он доставляет именно в рай райотдел, райотдел полиции. Полиция в течение трех часов устанавливается его личность. Если все нормально, претензий нет, то тогда, конечно, его отпускают. Если же идет дальше процедура задержания, то тогда должны составлять протокол задержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса и со всеми вытекающими обстоятельствами. Вот мы видим то, что сотрудники военкоматов работают в тандеме с полицией и, насколько я понимаю, Дело не доходит до райотдела, и если забирают, то, ну давайте, про забирают чуть позже, задерживают. Вот сотрудники военкомата, что должны сказать сотрудники военкомата, что они должны предъявить, чтобы они имели право тебя вместе с полицией куда-либо погрузить и увезти? Но вообще таких полномочий у них нету Они могут вызывать, есть установленный порядок вызова, призывников военкомата для прохождения медкомиссии и для призыва. Они могут вызывать через работу, через ЖЭК и присылать повестки домой. На улицах просто вручать повестки, таких полномочий нигде у них не записано. А так как полномочий таких нет, то, собственно говоря, они не могут ни вручать повестки на улице, ни задерживать людей и доставлять их в военкомата или на сборный пункт. Поэтому они ничего, собственно говоря, предъявить не могут. А если они что-то и будут предъявлять, то это все равно будет не согласовываться с нормами закона. Поэтому в любом случае, если вдруг человек попадает на вот такие, такие действия незаконные со стороны полиции и военкомата, то надо оставить свои права, требовать предоставления адвоката. Если человек не может нанять адвоката, у него нет семейного адвоката, то тогда он может требовать предоставления адвоката из, из Центра бесплатной вторичной правовой помощи, которая действует практически в каждом регионе. И в момент задержания сотрудники полиции обязаны сообщить в Центр и выделяются. Адвокат. Адвокат! Адвокат! Ну, насколько я понимаю, для того, чтобы задержать человека, то у сотрудников военкомата должен быть какой-либо документ, я ну, не юрист, это там, mm -hmm. ордер или еще что-либо, что доказывает, что конкретно вот этот человек, которого сейчас на улице остановили, он находится в списке, ну, там, в розыске, как уклонист или, или еще...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 тогда у них появляются определенные полномочия. То есть они могут человека объявлять в розыск, они могут принимать меры к его задержанию. Опять же, задержание может осуществляться в определенных случаях. То есть если известно место жительства человека, то следователь обязан обратиться с помощью прокурора в суд для того, чтобы суд принял решение о задержании конкретного человека. То есть это все не так просто, как они это пытаются показать и сделать, поэтому определенные процессуальные мероприятия они должны выполнить. То есть если нет решения суда о задержании, то есть только определенный перечень ситуаций, при которых возможно человека задержать. Например, сразу же после совершения преступления непосредственно, либо если на нем или при нем обнаружены какие-то следы преступления. Ну, в данной ситуации я считаю, что следователь, если действительно в его производстве есть какое-то уголовное дело по факту уклонения конкретного человека от призыва, то он тогда может обратиться в суд, Получить определенное решение суда для задержания его, поручить это задержание, скажем, конкретным сотрудникам оперативных подразделений, которые его выполнят. Вот это правильный законный алгоритм действий. Просто у нас достаточно много случаев, когда, ну, по сути, задерживают и отправляют даже не в райотдел, а ну, сразу на какие-то сборные пункты, насколько вообще вот это законно. И когда люди там говорят там, о... Похищений людей. Это... Действительно, такие случаи у нас были. И вот буквально недавно ко мне конкретно обращались люди. Задерживали в хостелах, были случаи задержания на улице. Это, я считаю, что это конкретные факты превышения сотрудниками полиции, а также сотрудниками военкоматов своих должностных обязанностей. Что касается военнослужащих, то есть специальная статья, которая предусматривает уголовную ответственность за превышение ими своих полномочий. Это тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности по другой статье, но она тоже аналогичная. Те, которые предъявляются к военнослужащим. Другой вопрос: что осуществляется ли по таким фактам вообще досудебное расследование, привлекаются ли они реально к уголовной ответственности и направляются ли дела эти в суд? И по тем фактам, которые были в 2017 году, известно, что омбудсмен, то есть на Верховной Рады по правам человека, обращал в Генеральную прокуратуру для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности должностных лиц военкомата за превышение должных положений. И якобы военная прокуратура даже открыла уголовное производство по данному факту. Тем не менее, данное э, уголовное дело, оно не окончено, никому не предъявлены подозрения. В реестре судебных решений информации о каких-то приговорах нет. Поэтому можно сказать, что фактически сотрудники прокуратуры в данном случае уже не выполняют свои обязанности по надлежащему расследованию данной категории дел в отношении военнослужащих, которые превышают свои полномочия, в том числе сотрудников полиции. Просто, ну, насколько я понимаю, вот с ваших слов Полиция с военкоматом остановила парня на улице для того, чтобы его задержать, должен быть документ от военкомата или от полиции, вот конкретно с именем, фамилией этого человека, то что он находится в уголовном розыске за уклонение от воинской службы. во-первых должно быть дело, и они должны показать решение суда. Надо понимать, что если нет конкретного уголовного производства и если сотрудника полиции нет поручения у следователя, конкретно поручение должно быть, в котором написано, что ему поручается там, осуществить задержание такого-то такого человека, да, Конкретно. Если, если у него есть поручение, хорошо, тогда вопросы к следователю уже, то есть насколько это законно э -э, его решение принято. Да? Если же у него есть такое, э -э, такое поручение от следователя, то, то да, по конкретному производству он имеет право задержать и доставить не в военкомат, а доставить именно в полицию для проведения определенных следственных действий, для допроса его, либо э -э, для избрания меры пресечения и так далее. А если сотрудники военкомата говорят, вот, в полиции, вот, стоит этот парень, 23-летний, например, и они ведут между собой диалог, вот, он уклонист, его нужно задержать. Полиция, ну, вот нашлись наши доблестные полицейские, которые говорят, ну вот у нас нет никаких полномочий для того, чтобы его задерживать. Да нет, вот он, он уклонист, вот мы его в розыск объявляем. Стоит этот парень, что он может сделать? Он прекрасно понимает, что он себя сейчас защитить никаким образом не может. Что он должен требовать? Чтобы ему сейчас же показали какой-либо документ, подтверждающий то, что его... Ну, да. Он может требовать, да, и документы предоставить и другое, но дело в том, что, конечно, в такой ситуации создается ажиотаж и как бы на него оказывается психологическое давление, поэтому минимально, что он может сделать, это, конечно, потребовать, чтобы на месте здесь начали оформление задержания. То есть пусть они составляют протокол с понятыми обязательно. Понятые должны быть, могут быть взяты просто с улицы, независимые люди, которые будут фиксировать, тоже быть свидетелями происходящего. И он может требовать, чтобы участвовал его адвокат для защиты его интересов. И там уже адвокат уже может, когда есть третье лицо, адвокат, который будет требовать соблюдения его прав и выяснять основания таких действий, тогда уже можно будет эту ситуацию как-то повернуть. Адвокат! Адвокат! Если один человек, то очень сложно доказать, как бы что ему говорили, насколько законны их неполномочия. Ведь если он согласится явиться вместе с ними в военкомат, то в дальнейшем они, скорее всего, будут говорить, как это будет неоднократно, что мы просто пригласили человека, он согласился добровольно, пришел к нам, и он прошел или медкомиссию, или дальнейшие действия с ним проводились по его личному согласию. Когда на месте выписывают повестку, вот содержали на улице там 30 парней, грубо говоря, одногруппники какие-то, вот, они вообще освобождены от службы, потому что они учатся в университете, но на них все равно составляют там, протокол, выписывают повестки, явиться в военкомат, что это такое? Ну, смотрите, они могут, конечно, выписывать кому угодно. Но... руки, когда выписывается да. повестка, как там фамилия, как, как правильно пишется, покажи документ. Да. Ну, во-первых, да, даже если кому-то выписываются такие повестки, то их юридическая сила ну, стоит под большим сомнением, потому что, во-первых, повестки должны выписывать соответствующие должностные лица, ну, хотя бы военком определенного военкомата. Естественно, что военком не будет это делать на месте. Если они вносят данные в заранее подготовленные блага, то здесь уже можно говорить о подделке документов, а повестка это официальный документ. Если кто-то его подделал, то это тоже уголовно уголовное деяние. То есть уже можно привлечь за должностный подлог. Поэтому, ну, можно, конечно, получать эти повестки, можно их не получать. Вот это действие само по себе юридически ничтожно, и можно не выполнять его. То есть есть определенный порядок. Повестка должна содержать определенные обязательные реквизиты, подпись, печать должностного лица, с какой целью вызывается, на когда, дата, время, куда. То есть вот если этих реквизитов нет, либо повестка вручена ну, неправильно, то тогда ее можно просто игнорировать. Бывают случаи, когда человек прописан в одной области, а повестку ему вот так вот возле автобуса вручили на другом конце страны и явиться военкомат на другом конце страны, к которому он совершенно никакого отношения не имеет, он турист здесь, он здесь Да, ну все что угодно может быть. Опять же, то есть речь идет о чем? О том, что вот есть конкретный военкомат, где человек приписан да? и естественно должное лицо, соответствующее его должностной инструкции и имеет право выписывать повестки. Если это делает должностное лицо из другого военкомата, то, соответственно, в его действиях превышение его должностным положением. Поэтому, опять же, тот человек, военнослужащий, который пошел на это нарушение, он подлежит ответственности соответствующей, а ну, призывник он может не выполнять незаконных требований любого должностного лица, в том числе, которые выдают поддельные документы или эфирные поиски. Здесь есть очень важный момент, его надо понимать. Во-первых, право на отсрочку именно является это правом. И каждый человек, который думает, что у него есть право на срочку, он должен использовать это право. Если он это право не использует, то априори получается, что он подлежит призыву. То есть, допустим, если человек э, учится, поступил в университет на дневное отделение и проходит обучение, но не обратился в военкомат с надлежащими документами, э, там, допустим, до начала призыва, то тогда выходит, что его могут призывать. Но в определенных ситуациях можно, конечно, подать официальное заявление, приложить соответствующие документы, подтверждающие право на срочку, и тогда комиссия примет решение, то есть предоставить ему срочку или нет. Поэтому здесь надо заранее побеспокоиться, если вы считаете, что у вас есть право на срочку, подготовить документы обратиться в интернет. Если, например, человеку исполнилось 27 лет, его вот так вот возле метро задерживают, он имеет право показать свой паспорт, дату рождения, посчитали 27 лет, исполнилось все, ребята, извините за беспокойство. Ну, в принципе, да. В любом случае, даже если доказываешь э, паспорт, то они не имеют права задерживать э, для доставки в военкомат. То есть, если сотрудники полиции задерживают, то, пожалуйста, сообщите, по какому уголовному делу вы задерживаете, составьте протокол с понятыми, оформите здесь, как положено. Э, и тогда уже будет понятно. То есть есть уголовное производство, номер его, кто следователь, и доставка именно в полицию. В армию. Там бортолеты, танки, корабли, Там офицеры начали грызли, Иду я в армию, О -о -о, иду я в армию.